Я Виталик Панчук и сегодня я рассказываю о программировании. Итак, первый человек программирования это Ада Lovelace. Она э, вообще придумала э, создавать машины, которые как бы можно программировать. И считается первым программистом, так как она писала код для этой машины. Она придумала цикл и э, рабочую ячейку. Ну, а мы поговорим сегодня о программировании. И первый вопрос. если вы в зале программисты? Поднимите руки. Ну да. К сожалению, эта лекция не для вас. Вам будет скучно. Но вы можете поискать мои ошибки или упрощения, которые я специально сделал, чтобы это вместилось в 15 минут. И второй вопрос. Если вы ходили в школы на информатику, вы должны знать, вот, хотя бы помнить вот, одну из этих трех штук в зависимости от того, как, как давно вы были в школе, да, э, как э, внимательно вы слушали преподавателя и насколько он был хорош. Слева это программа для детей «Черепашка». Она очень простая, тут нужно запрограммировать черепашку, чтобы она рисовала какую-то фигуру. Черепашка умеет ходить прямо, поворачивать налево-направо, опускать перо, хвост, вот, который рисует, и поднимать перо. Дальше вот это блок-схема, это схематическое изображение алгоритма, который можно потом закодить на каком-то языке программирования. И, собственно, вот кусочек кода на Паскале — это язык программирования, который устарел 15 лет назад, но его используют до сих пор и в универах, и в школах. И это все — это наглядный пример алгоритма. Но что такое алгоритм? Википедия нам говорит, что это набор инструкций, описывающих порядок действий исполнителя для достижения некоторого результата. Но этот исполнитель не обязательно машина. Это может быть человек. И примером алгоритма для человека может быть план эвакуации или даже какой-то рецепт. Вот. Но если этот, конечно, рецепт не, не имеет таких слов, как «на глаз», «по вкусу», «до полуготовности» или типа такого, потому что тогда не будет понятно, как это готовить. Вот. Хорошо, но как бы мы не о рецептах, а о программировании, поэтому, чтобы начать программировать, как ни странно, нужно выбрать язык программирования. Это тема для отдельных холиваров, но вот по версии вот на найма, меня я бы рекомендовал э, такие языки, как Ruby, Python или JavaScript. Э, просто потому что они достаточно простые, чтобы быстро начать что-нибудь кодить. И, собственно, учиться программировать. И первое или нулевое, о чем мы сегодня поговорим, это о переменных. Переменные — это данные вашего приложения, вашей программы. И переменные — это такие участки оперативной памяти, которые имеют свое название, свой тип и свое значение. Вот… Вот основ, основные типы данных в большинстве языков программирования, вот они все есть тут. Давайте разберем, что это такое. Вот здесь это числа. Вот числа — целое число, это рациональное число, это строка. Строка — это просто текст. Текст, который можно где-то потом использовать. Но строками можно, например, в строки вставлять какие-то другие части. Вот. Например, вот здесь мы вставили 5 килограмм яблок, и здесь мы вставили 2,5 килограмма э, ананасов. Также есть массивы. Массивы — это, по сути, списки. Списки каких-то э, значений. В данном случае это списки строк. Строки, вы уже знаете, что это такое. Э, числа тоже вроде знаете, значит, все должно быть просто. Э, эти списки имеют э, порядок значение. Вот здесь нулевое это получится яблоки, первое это получится э, ананасы. Если мы сейчас тут еще добавили каких-то фруктов, нумерация шла бы дальше. Дальше есть еще хэши, хэш-таблицы. Они, они почти то же самое, что массивы, но вместо того, чтобы тут писать номер по порядку, мы просто используем какую-то строковую, э, строковое какое-то значение, которое потом можно будет получить, э, по, по нему получить это значение. То есть, например, у нас, если мы берем вес э, яблок, мы получаем вес вот, 5 килограмм. Если мы получаем, берем вес ананасов, у нас получается с половиной килограмма. Также очень, э, чуть ли не основным типом данных есть э, значение «правда» или «ложь». Это болевое л, или логическое значение. Это все круто, но это просто данные. А мы как бы программировать собрались, и нам нужно какие-то управляющие, управляющие конструкции. По сути, поведение нашего приложения. Одним из таких управляющих конструкций есть функции. Функции — это просто запись какого-то кода, которые можно повторять бесконечное количество раз, потому что мы знаем ее название. Э, вот функции состоят из двух штук. Это э, объявление функции и это вызов функции. Объявление функции — это название функции, э, аргументы — это переменные, которые нужно, чтобы выполнить эту функцию — вот. Это тело функции, то есть команды, которые мы будем выполнять, вызывая эту функцию. И результат. То есть это результат сложения двух э, чисел. И у нас вот, есть вызов функции. Мы вот просто сюда вклеиваем, вот, э, суммируем количество наших яблок и количество наших ананасов и получаем вот суммарное количество также мы 2 плюс 2 суммируем получаем 4 puts это просто встроенная функция языка ruby которая позволяет этот, этот аргумент выводить на экран то есть это по сути вот наш экран эм, вроде все понятно дальше условия условия это такая управляющая конструкция без которой в принципе, язык не язык программирования. Если нет условий, значит, ну, сложно сказать, что ты кодишь. Вот. Условия бывают двух типов. Это условия, в которых, в которых есть условия. Если это правда, сделай это. Если неправда, сделай это. То есть вот если он сейчас больше 9 часов и меньше 22, значит это день. Если нет, это ночь. Другой тип условий — это если это правда, вот сделай эту команду, если нет, то ничего не делай. Ну, в данном случае, если есть печеньки, то переходи на темную сторону. Если нет, прости. Циклы. Циклы — это фича, которая нам позволяет повторять какую-то команду несколько раз. То есть у нас, например, вот есть… Пять раз прозвенел будильник. Раз, два, три, четыре, пять. Вот. Это один тип циклов, а второй — это когда мы не знаем, сколько нам нужно раз повторить этот цикл. То есть вот, у нас есть определенное количество денег, у нас есть стоимость э, бургера, и мы ну, достаточно глупы, не знаем, сколько нужно съесть бургеров, сколько нужно потратить денег, чтобы э, вот... Э, э, Сколько у нас останется денег, если мы будем постоянно есть бургеры? Вот, допустим, у нас есть э, стоимость, вот, условия. Пока есть деньги, э, то есть пока деньги количество наших денег больше стоимости бургеров, мы едим бургер. Получается, что мы три раза съели бургер, цикл вышел, и вот у нас осталось опять монет. То есть получается 3 на 15 — это 45, плюс 5 — 50. Эм, ну, как бы все круто, но не совсем. Uh, у нас есть данные, у нас есть поведение, но реальный мир не состоит из данных и поведения отдельно. Нас окружают объекты. Я объект-человек. Uh, вот объект-осветительная лампа или что это. Uh, вот. И это объекты, которые обладают какими-то свойствами. Я, у меня есть имя, количество рук, пальцев, тембр голоса, еще куча свойств. И я также могу делать какие-то действия, выполнять функции. Я могу пройтись, попрыгать, там, накормить кота. Вот. И если бы реальный мир состоял из э, действий, и данных отдельно. Тогда мне, допустим, чтобы покормить кота, нужно было сделать такую небивалюцию. Мне нужно взять руку, взять корм для кота, взять кота, положить в ящик и назвать это э, кормежка кота. Вот. Э, так, как, так как этого не происходит, э, вот э, было задумано, как сделать э, программирование более реальным, более похожим на реальный мир, поэтому придумали объектно-ориентированное программирование, которое, по сути, в основе, основе есть классы и объекты. Что такое класс? Класс — это, по сути, описание всех возможных объектов. То есть, если я объект, то мой класс — человек. В моем классе описано что я могу иметь имя, еще куча куча свойств. И также в моем классе описано, что я, мож, что я могу делать. Это тоже пройтись, попрыгать, покормить кота, вот эти все штуки. А объект это уже конкретное воплощение этого класса. То есть вот я Виталий Панчук, меня зовут Виталий Панчук. У меня там 20 пальцев, две руки, две ноги. Вот это мои свойства. И вот как бы я могу делать все, что может делать человек. Поэтому я объект класса человек. И для более наглядного примера я написал вот такой кусочек кода, который делает класс фрукт. Фрукт имеет вот такие свойства. Это имя, вес это цена за килограмм, и также он имеет такие функции, как вот сделать, сделать, записать это все в память, посчитать стоимость, это просто умножить вес на цену за килограмм, ну и вывести это просто на экран в таком, в таком вот виде. И это просто класс. А это уже конкретно объект, вот объект яблоки. Вот мы передаем название яблоки, мы передаем вес 20, мы передаем цена за килограмм полтора и вызываем вот этот 20 килограмм. Mm -hmm. Вот. И вызываем эту, эту, эту функцию и получаем вот, вот такой вывод. Также мы вызываем метод, еще, то есть вызываем еще раз инициализацию объекта, и вот, типа, называем это э, ананасами, тоже пишем, что это весит там 15 чего-то там, в данном случае килограмма там, и э, там стоимость 4,5, и тоже выводим это на экран. В итоге мы получили э, вроде бы одинаковые строки, вроде бы все одинаково, но по сути это разные сущности. Это яблоки, это ананасы, но все это фрукты. Но ну, это все круто, Виталик, но я хочу научиться программировать, что мне делать дальше? Ну что делать? Брать и учить? Вот брать эту вот, книгу искать там по, по програ... языка программирования вообще, по программирования на языке, который вам нравится. Причем обычно такие книги называются "Леонта программ", там уч, учим, учимся программированию с названием языка программирования. Их не стоит путать с книгами по обучению языка программирования, потому что научиться программировать и выучить язык — это как бы две разницы больших. И э, э, в большинстве случаев, если эта книга по изучению языка программирования, она э, подразумевает, что вы уже умеете программировать. Э, ну и на самом деле… Первый язык программирования, выбор первого языка программирования может быть ошибочным. Мой первый язык программирования это тот же Паскаль, который был 15 лет назад устаревший. Поэтому, когда вы научитесь разбираться в данных, когда вы научитесь использовать управляющие последовательности, когда вы сможете решать примитивные задачки, типа там, посчитать углы треугольника, зная их стороны, тогда можно уже приступать к изучению какого-то определенного языка и программирования как бы углубленно. То есть нет смысла сейчас вообще выбирать первый язык. Это просто выбрать что-то, что самое простое, что просто понять основы. И дальше практиковаться. Можно найти сборник задач, там, в библиотеке пойти старый советский, там, какое-то там олимпиадное программирование, что-то типа такого. А можно зайти на CodeWars, зарегистрироваться и выбрать один из кучи языков программирования, которые они поставляют, и просто решать там задачки. Задачки можно решать прямо в браузере, там, типа, встроенный э, интерпретатор, который будет э, запускать ваш код и проверять, решили вы задачу или нет. Задачки там тупо простые, вот как, как я назвал, там э, вот есть три стороны треугольника, найти их углы что-то типа такого. Ну, там можно соревноваться в этих задачках, в общем просто вот э, рай для человека, который занимается олимпиадным программированием. Эм, но чем бы вы ни занимались в жизни, э, программить, э, учиться программировать — это весело. Может, не так для всех, но это реально упрощает жизнь. Эм, не нужно быть особо, особо крутым в программировании, чтобы написать программку, которая будет считать ваш месячный заработок, исходя из вашей почасовой уплаты, допустим. Или, как сделал мой друг, он написал своему отцу программу, которая считает, сколько нужно каких ингредиентов, чтобы получить алкоголь в нужной крепости. Это по-любому найдет какое-то маленькое, но... Практическое применение. Если вам не жалко свое времени, учите программирование и будьте счастливы. Спасибо за интересную лекцию. Я с программированием совсем не знаком, и, честно говоря, мне хочется таки спросить, а почему не клонируют все-таки Мамонта? Mm -hmm. <laughs> ну, это шутка. А вообще вопрос у меня состоит в следующем возможно ли или уже существует язык, в основе которого лежит украинский вот именно язык? Нет, насчет украинского я не знаю, но есть языки, которые да используют кириллицу, используют русский, русские слова для описания вот, этих конструкций. Там вот, допустим, у нас вот есть там э, вот, э, while это типа там пока, and, and оно так и пишется пока. Там есть типа if это вот, если так, так и пишется, если вот else это или, ну, типа, в ином случае, ну, так и пишутся как-то. На самом деле они не, не так уж популярны, потому что, во-первых, это кириллица. Люди обычно не пишут кириллица, и вот программисты обычно, обычно они не пишут кириллицы. А во-вторых, ну, вот смотри, вот здесь есть такие символы, куча, куча спецсимволов. И эти спецсимволы, они как бы на английские раскладки клавиатуры. То есть даже если человек пишет на языке, который, ну, как бы имеет кириллические эти вставки, так скажем, эти кириллические условия там, и так далее, ему, ему будет тупо неудобно это делать. Ну, это так. Ну, не знаю. Просто э, первые, кто начали программировать, это как бы были англоязычные люди. Поэтому так и повелось, что… Я вот на самом деле немножко отвечу на предыдущий, есть языки, но они такие очень-очень локальные, короче, и мы с этим встречались в универе, так, я даже не знаю для чего он, если честно, был на самом деле написан, назывался он, если не ошибаюсь, алго или что-то такое, нашими местными типа программистами, где как раз вот был вот этот весь украинский интерфейс, и все это было, вот эти все если и так далее, но на самом деле, нет, он на самом деле просто не особо соотносится, то есть мы использовали это для таких, для простых алгоритмов э, типа там вот что-то посчитать но, на самом деле их просто ну, не воспринимают всерьез ну, есть, да, да, да. есть языки которые содержат только в себе вот пробельные символы там пробел там знаки табуляции и так далее есть языки программирования которые содержат вот только вот спец там знаки уравнений и так далее но реально ли на них что-то пишут нет никто на них всерьез ничего не пишет ради забавы ради прикола вот их и создают ну, для Динас я знаю, там, типа, своя, типа, структура языка, она именно написана на русском, можно там на русском, на английском в воде, если я не ошибаюсь. Да, Но вроде, вроде да. Ну, еще тоже вот так, в контексте. Такой немножко глупый вопрос сейчас, наверное, тоже будет как человек, который учил в школе как раз-таки два года Паскаль, э, эти все языки, они, в принципе, похожи, то есть они, получается, Паскаль базируется на нем, то есть как бы за основу, потому что, в принципе, какие-то вот условные операторы, они тоже вот Нет, такие же, как понимаешь, и Понимаешь, э, вот, э, вот эти штуки — это вот переменные, функции, э, условия, циклы, э, классы не всегда, но, в общем, да, вот, вот эти точно — переменные, функции, условия mm -hmm. и циклы. Это все общее вообще для всего программирования. То есть если этого, если этого нет в языке программирования, сложно это вообще назвать языком программирования. И они обычно похожи. Да, понятно, что для условия в, язык, в английском языке есть только одно слово — if. Ну, или там еще case, допустим, да. Но вот как бы представь себе, что бы было, если бы каждый язык программирования хотел как-то выделиться, и там вместо if они бы писали там, не знаю, там in some case, вот. Типа вот зачем? Если все люди, я так понимаю, что значит if спасибо за краткий экскурс эти в основы программирования но просто интересно вот выучили мы синтаксис выучили мы там построение классов типа объектов что вот между этим этапом короче и первым реальным проектом короче лежит mm. ну между этим этапом и первым реальным проектом на самом деле лежит ничего. <смех> то есть, если вы уже это как-то прошли, вот это все, и там уже как-то, там, не знаю, успели даже попрактиковаться, то вам уже пора пытаться что-то самому написать. Ну, это, это часть обучения, без этого никак. Если вы не умеете писать приложение, значит, вы не программист. А если вы не пис... ну, типа, если вы даже не пытаетесь этого делать, ну, тогда зачем это все? Не, nee, просто как пример были бы приведены простые, короче, типа задачки, ну, как бы, для практикования, ну, тот же коде Варс, правильно? Ну, а как-то более какой-то тренинговый, простой, типа какой-то макет, там, фреймворк oh. и что-то еще. Что делают обычно, ну, что делают обычно э, люди, которые хотят стать программистами? Они начинают копировать то, что есть. Они э, пилят свои инстаграмы, они делают свои приложения, какие там калькуляторы. В общем, все, что уже сто пятьсот раз изобрели, они просто переписывают заново, чтобы научиться это делать. Это то же самое, что с велосипедом. Чтобы научиться кататься на велосипеде, нужно просто кататься на велосипеде. Понятно, спасибо. Вопрос. А какой лично ваш проект, который можно гордиться? Мой проект, который могу гордиться. Ну, на самом деле есть такой проект, но пока я не могу рассказывать о нем ничего. Но могу только сказать, что это стартап из Майами, над которым я работаю сейчас. Вот, как вариант, развитие программирования. очень часто говорят про блоки уже готовые в интерпретаторах, когда человек только начинает программировать, насколько это перспективно и действительно это способствует твоему навчанию, когда ты уже готовые блоки вставляешь и как бы уже кодишь. Ну, так понимаешь, весь кодинг ну, как бы состоит из готовых блоков. То есть мы же не пишем там машинный код, не пишем нули и единицы, чтобы запустить все. Что то Это ты это основа самого интерпретатора. Але когда ты вместо того, чтобы сам цикл будувати, ты вставляешь уже готовый и просто ну, добавляешь что-то, и все. Або, может, просто выбираешь между двумя векнами, тобі интерпретатор просто... Пропоную два варианта цикла. Ну, не знаю, возможно это, ну, то есть, если, если есть реальные проекты, которые пытаются так научить программированию, то почему нет, ну, типа, одним людям помогают читать книги, другим там, смотреть какие-то видосы, какие-то курсы. Если есть люди, которые реально обучаются на том, что они выбирают из двух вариантов кода правильный, ну, пусть это делают. Я не знаю, у меня нет такого опыта. Двигайте на рахунок программирования, бы хотел трогать глобальнейшее, как задати что, если мы говорим про научиться программировать, то мы уже по суті, программировать умеем, Всі ставим будильки, в будильник, мобилти, это ну, также своего рода программирование, но мы стоят такими блокалами. Але есть, кстати, такие ну, трогать глобальнейшие вещи, например, возможно там читали эффект Манделя, когда люди там в какие то момент понимают, что факты, которые они знают, все жизнь, ну, есть немного иначе, и тогда появилась такая история с квантовым компьютером, так, когда, значит, программирование, а, заглом, каких-то таких информационных великих блоков. И выходит просто момент в том, что сознание человека в определенный момент изменяет. тогда скандал был с d такие как бы компьютеры. И еще, да? до очень популярная ну на рахунок программирования, что за годы 10, про это ну, говорит Илон Маск, Тесла, значит, наш мир прийде до того, что мы сможем программировать такой самый мир, в котором мы живем. То есть он будет жить в программном коде и говориться про том, что есть один шанс из миллиона, что мы ми сейчас не живем в таком виртуальном мире. Так? А, а, ну и такое какое-то питання, вопрос. Что вы будете делать, когда проснетесь? а понимаете, что на ваших е, е, ногах завжди было 18 пальцев. Так, по-перше, з матрицею. Насправді, так, така вероятность есть, но вы представляете сколько нужно программистам, чтобы закодить такую вещь? Это явно больше, чем живе людей в мире. Это, по-перше. По-друге, да, допустим, что это не человек закодил, это мы сделали нейронную сетку, которая сама разобралась, сделала полностью искусственный интеллект, который умеет это сделать, который умеет сделать Матрицу. Он сам до этого додумался, сам сделал. Для чего это? Какое использование этой штуки? То есть, если мы берем какие-то моделирование тех же ядерных вибухов, это дает нам какой-то профит. Если мы берем там, моделирование тех же самых геномов, это тоже дает нам профит. Что нам дает моделирование всего света? Мы хотели бы это профит как общество. То Там проблематика в том, что не впечатление, что настоящий мир есть такой, то есть герой GTA, он не знает, что он герой GTA. Well, <laughs> так. Ну так, ну не можно сравнивать весь світ с одной игрой, потому что ну это все таки. В блога, да, Це блог. все. Причины це... можно найти миллион на самом деле. Це да, що? ну если какой то там штучный интеллект там вбьет всех людей, а потом вы зробити сделать модуляцию, которая бы их отродила, возможно. По поводу того, что будет, если я проснусь и увижу, что у меня 18 пальцев, ну, может я дуже разочаруюсь, але, если я буду думать, что я всю жизнь у 18 пальцев, то ничего страшного. Английцы, в принципе, не считают великими пальцами-пальцами. У них всего 8 пальцев. И пальцы на ногах тоже для них не пальцы. Они их, в принципе, не считают. Поэтому, по факту, у них всего 8 пальцев. Ну, це трудности перевода. Ну, не 16, пальцы на ногах тоже не пальцы. То есть пальцы только вот эти 4, ну 8. Они проснулись.